Минут後, сша保健師, <сос�> После нанесения бальзама, да, первый раз, кто нанес, появляется такая да, вода, структура, да, вещество, похожее на воду, да, по структуре. <сос�> <сос�> это, да, это ваш патогенный вот, патоген, фактор сырости вышел. Дяже. Вязкое вещество появляется. <рек> это это, это токсины, которые отработали клетки, да, и токсины вышли. <рек> и еще есть такое. Симптом, как покраснение сильное и боль. Это означает, что у вас сильная непроходимость в меридианах. И внутри у нас еще в составе этого бальзама есть один рецепт. Минут, рецепт, после которого, да, после пяти минут нанесения чувствуется жар в тени. Э, когда у нас жар в мышечную ткань да, попадает, то у нас что, она вот этот жар выводит патогены холод из организма. не только не она что делает, она делает наше тело горячим, но также что выводит в большом количестве токсины. И некоторые после нанесения бальзама не могут вытерпеть, да, идет зуд или там большой ж... жар, да, но нужно выдержать, потому что это идет улучшение после этого. 因为他已经我们的经浪... таким образом, когда убирается непроходимость меридианов, да, у нас хорошо выводятся токсины. Каким же людям подходит наш БМ и энергетический бальзам? Он показан всем, кроме тех, кто болеет раком, да, онкология различные, различного характера и еще некоторые такие серьезные боли, заболевания. Очень хорошо подходит тем людям, у которых есть холод, да, в местах, вот то, что мы описывали, да, раньше, зона боле, ягодицы, руки-ноги холодные. Да. У нас очень много примеров, когда мы, допустим, работаем, да, лекции читаем. Допустим, периартрит, ревматоидный артрит. Вот людей с ревматоидным артритом очень много. Я встречала очень молодую женщину, которая в 32 года, которая болела ревматоидным артритом. Вот у только тоже есть тоже есть если ты вставаешь, если ты вставаешь, если ты вставаешь, если ты вставаешь, если ты вставаешь, если и очень если ты вставаешь, если ты вставаешь, и также колени в коленях очень трудно до сгибается Это признак периматройного артрита. Допустим, у этой женщины, уже что большая деформация суставчиков суставчиках, деформации это означает, что есть ревматоидный артрит. Обычно ревматоидный артрит часто встречается у женщин. 为什么会出现女性呢? Почему же у женщин? 啊, да только потому, что у женщин каждый месяц бывает менструальный цикл. Обычно в это, в это время, да, если вы мы руки, руки соприкасались с холодом, холодной водой, допустим, и вы фактор у вас, что холод, да, уже вник проник в организм. Особенно женщина, которая после рождения ребенка, да, не обращает на себя внимания. 呃, в это время организм очень слабый, да, и очень много 呃, холода патогенного может войти в организм. 还有一种特殊的人群. А еще есть особые люди. Есть у... У кого есть культура, кто любит, допустим, в бане мыться? Есть у вас такие люди? Все, да, в Вы, когда в бане идете, хорошо пропаритесь, у вас есть такая привычка обливаться холодной водой? Некоторые ныряют в сугроб, да? У всех у вас, да, есть ревматоидный артрит. Почему же? Когда вы паритесь, ваши поры раскрываются. И когда вы, допустим, обливаетесь холодной водой или купаетесь после этого, через эти поры вот этот патогенный холод попадает в организм. Это то же самое, что, допустим, мы здесь сидим в зале, да, открыли окна, двери, да, и этот патогенный э, холод входит в наш зал. Ну, многие говорят, я же пропарюсь потом опять, захожу второй заход, да, тоже парюсь. Но я хотела бы спросить, а Вы стопроцентно уверены, что холод во второй раз, когда Вы заходите, да, он у Вас э, что, рассеивается? Вот вы обращали внимание, если у Вас эта культура есть, да, вот после бани э, холодной водой обливаться, у вас э, чем больше вы взрослее становитесь, тем больше у вас что? Проблемы с суставами. Есть у вас такие? Есть, да? Допустим, пора раскрывается, это одинаково, что мы открываем зимой окна и двери. И когда холод попадает через поры, поры закрываются, и этот холод у нас проникает в глубокую костную ткань. И этот холод со временем, она что делает? Закупоривает ваши меридианы. Поэтому, дорогие друзья, обратите внимание, после того, как вы хорошо пропарились, да, не нужно этого делать, а нужно, наоборот, что укутать себя. Или, допустим, вы даже не облились водой, да, а просто пропарились, выходите на улицу, и сразу же холод попадает все равно, успевает попасть да, в ваш организм. Ну что, будем еще боиться и обливаться. Нельзя так делать. Вот таких людей, да, обычно вот это вот и ожидает. И еще самое страшное, да, после вот такой такого распаривание да, после бани, у нас что, сразу же холод попадает, и что почки да, наши влияют большое на почки, влияние воздействия. Мы потом расскажем вам об этом. Возьмите, 呃, допустим, вот эта вышишка богача. 这种是不是越来越多? Таких людей у нас больше и больше становится, верно? Вот там где шишка богача, там у нас и проходит Думай. Это самый основной меридианский. это море всех меридианский. меридиан. это самый основной меридианский. Мы, это самый основной меридианский. Мы, это самый 那升到这里就升不上去。一， когда <音> доходит до седьмого шейного позвонка， да， она вот эта вот энергия не проходит в головной отдел。当阳气升不上去的时候，你大脑，我们的头部，它就缺少阳气。一， поэтому <音> у нас эти проявляются， да， такие， допустим， головокружение， головные боли。缺少阳气，你。 и когда у нас недостаток янской энергии, у нас что происходит? Попадение волос, да, иногда. Отчего же это все происходит? Потому что циркуляция крови, да, уменьшается. И и если у нас дальше это идет воздействие, да, непроходимость, то к чему это может привести? И, допустим, и бывают такие, когда мы очень сильно радуемся да, или печалимся, и что происходит у нас? Инсульты возникают. Почему же, когда недостаток океанской энергии, нам не хочется двигаться, да, лишь и движение не хочется делать. Посмотрим, посмотрите, пожалуйста, на ваших детей. Они очень такие подвижные. Независимо они в комнате находятся или же на улице. А вы хотите так двигаться? Вы не хотите, да, эти движения делать. Почему же ребенок так быстро двигается, потому что у него янская энергия много. Янь – это все, что движется. А, люди, которые уже, мы взрослые, да, нам ничего не хочется делать, мы бы сидели-сидели, никто бы нас не трогал, да. 是不是真的这样? Так нет. нет. Что такое «инь» и «янь»? Смотрите, вы все видите мою ладонь? 哎, это «инь». Что 哎, такое я Сила ян? Что такое ин Сила в моих руках, которую вы не видите, и и есть. 那么就是說, 你缺少氧气, 你就不想动, и когда есть недостаток янской энергии, да, мы не хотим двигаться. А если янской энергии недостаточно, мы хотим... <плод> мы что? <плод> не можем уснуть, наоборот, не можем уснуть. давайте я расскажу вам о янской. Вы смотрели карту инь эмблема такая, yin, yin, yin, yin, yin. где рыба, как бы рыба, да, и глаз в нем есть. <говорит> Там вот эти глаза, да, они разных цветов, да, наоборот. Допустим, в черном есть белый, да, кружочек, а в белом черный, так, э, да, черный кружочек. <говорит> Вы можете расшифровать, что это означает? Допустим, в белом есть черный кружочек, это означает в Яне, да, есть немного и если в черном есть белый, да, кружок, это означает в Яне есть Янь. Э, допустим, возьмем зимой. Почему же зимой подземные э, воды теплые? Э э, когда, допустим, е, зима, да, янь, она уходит в янь. А летом у нас э, подземная вода, она обычно какая? Холодная. Э ян, э, это означает, янь ушел в янь. У нас организм то же самое в организме нашем происходит. У нас орган да, он состоит из ени и янь. Если, допустим, недостаток я не да, в каком-то органе, то что происходит, снижение функции, да? А если ени недостаточно, то не хочется что? Спать. Есть у нас сидящие, среди сидящих, которые страдают бессонницей. Я заметила, все есть. я скажу вам сейчас, почему. у вас тоже есть. Возможно, у нас есть. Возможно, у нас тоже есть. Возможно, у нас есть. Возможно, у когда наступает вечер, янь, она идет к себе домой, да, она должна возвратиться. А если же вечер это инь, допустим, инь, если здоровая инь, да, хорошая, то это значит в стакане должно быть полная вода. я А янь это как огонь, да? Она должна войти в этот стакан и внутрь, внутри оказаться. Но если же у нас недостаток не допустим, половина стакана как воды, да, возьмем, янь, она возвращается и... Половина только может быть в стакане яня, да, а половина яня у нас снаружи. <говорит> <говорит> янь, у нас это, как мы уже говорили, двигается, да, это энергия движения, <говорит> поэтому она что? Снаружи, и поэтому вы не можете уснуть, понятно, да? <говорит> это означает дисбаланс яни-янь. <говорит> <и не> <говорит> И когда у нас есть недостаток кислорода в головном отделе мозга, то у нас что появляется? Выпадают волосы, сонливость, головные боли и головокружение. Я думаю, что среди наших сидящих очень у многих выпадают волосы. Есть такое? Почему же волосы выпадают? Потому что у вас циркуляция замедлилась, да, в этом отделе, в головном отделе, да, и поэтому у нас вот все эти проявления возникают меридианы Смотрите, вот эта шишка богача, да, кажется, это маленькая проблема, да, но она в себе таит очень большую опасность. Она может приводить к инсульту. И также варикозное расширение вен. Откуда же возникает э, варикозное расширение вен? 对. Тогда, когда у вас поч, э, функция почек снижена, да, и второй патогенный фактор холода, когда они вместе встречаются, возникает варикозное расширение вен. <звен> у нас почки находятся с, внизу, да, э, ниже, чем остальные органы, да, 所以, и когда наши ну, ноги соприкасаются с холодом, этот холод сразу же что? Попадает в почки. И, и когда холод попадает в почки, да, она не только там а, остается, она и влияет на то, что у нас ноги холодные. И таким образом у нас снижается кровообращение, скорость кровообращения. И там, там где у нас холод, да, мы уже говорили, что у нас появляется э, вязкость да, крови, и она там начинает что? Сгущаться, да, сгустки появляются. Это там где вот такой вот допустим, сгусток, да, как бы появляется в кровеносном сосудах, это там у нас находится холод и непроходимость. И непроходимость, и она как бы что закупоривает и что появляется как бы больше и больше, да, если не, если не убирать вовремя, да, она что, разрастается как бы. Вот откуда у нас появляется варикозное расширение вен.